Космос. Звезды. Кометы. Пульсары. Черные дыры. Астероиды. Планеты. Все это астрономия. Когда появилась эта наука? Астрономия длительное время была связана с астрологией. Астрологи Наблюдая за звездами, пытались предсказать судьбу каждого человека. Первыми астрологами были жрецы, которые пророчили будущее. Именно они заложили основы астрономии. Древние греки первыми полностью отделили астрономию от религии. Тогда и началась история астрономии как отдельной науки. Уже 5000 лет назад жители Вавилона, современного Ирака, регулярно записывали сообщения о сменах фаз Луны и высоты Солнца над горизонтом в разные поры года. Вавилоняне также наблюдали за звездами, пытаясь предвидеть наводнения. Они первыми точно рассчитали траектории движения звезд для наблюдения за звездным небом. Еще 3000 лет назад китайцы строили достаточно точно для того времени астрономические обсерватории. Они делили год на 4 сезона. Поры года начинались во время летнего и зимнего солнцестояния и весеннего и осеннего равноденствия. Китайцы поделили небо на 28 частей в соответствии с разными положениями Луны. В 1054 году в Китае наблюдали рождение новой звезды, созвездие Тельца, После взрыва которой появилась туманность Краб в этом созвездии. Приблизительно в тот же период, когда китайцы построили первые астрономические обсерватории, индийские ученые изучали математику и применяли математические знания в астрономии. Индийская астрономия берет начало в древней религии, но необходимое знать точное положение светил связала эту науку с математикой. Майя умело пользовались математическими знаниями. С их помощью они создали сложный, но достаточно точный календарь. Майя строили астрономические обсерватории рядом с храмами. Жарицы использовали эти сооружения для изучения движения небесных светил, предсказания затмений и определения продолжительности года. Ацтеки и инки также разрабатывали достаточно точные цифровые системы, которые использовали в повседневной жизни. Древние греки были выдающимися математиками, которые сделали взнос в развитие геометрии и астрономии. Значительная часть их математических и астрономических знаний применяется в современной науке. Фалес Милецкий, Пифагор и Аристотель. Эти мудрецы заложили фундамент нынешней астрономии. Астрономы Древней Греции измерили радиус Земли, которую они представляли как сферу. Они также умели достаточно точно вычислять периоды обращения планет и Луны. Коперник, Кеплер и Галилей В 16 веке научные труды этих трех астрономов существенно изменили представление людей о Вселенной. После многочисленных наблюдений и вычислений Николай Коперник заявил, что Земля не является центром мира. Она лишь одна из планет, которые вращаются вокруг Солнца. Йоган Кеплер открыл законы движения планет, которые подтвердили теорию Коперника. Галилео Галилей развил научные идеи Коперника его исследование звездного неба сделано при помощи первого телескопа. История на этом не заканчивается, а ее продолжение расскажем в следующей части. Для этого давайте наберем 50 лайков. Не забываем подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо за просмотр.